На по инициативе Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО юбилей университета совмещен с празднованием 25-летия международной программы ЮНЕСКО Унитвин. В связи с этим большим актом в зале Университета управления ТИЗБИ состоялся международный форум ЮНЕСКО ⁇ Образование 2030 ⁇⁇ Новая концепция развития ⁇ Мероприятие, посвященное 25-летию Университета управления ТИЗБИ, прошло с участием большого количества почетных гостей, среди которых был первый президент Республики Татарстан,